Приветствую всех! И в этом коротком уроке мы поговорим о гравитации персонажа. Так, гравитация персонажа эта функция находится в Character Movement компоненте. Если мы пропишем здесь gravity, то у нас будет Gravity Scale. И также у нас будет Apply Gravity Hill Jumping. Если здесь по дефолту у нас стоит 1, то это как бы дефолтная гравитация, когда мы можем прыгнуть да, и все нормально, мы нормально приземляемся. Если же мы здесь выберем значение меньше, к примеру 0.5, то тогда соответственно у нас и изменится прыжок. То есть мы прыгаем и прыгаем намного выше, поскольку изменена наша гравитация. Если же мы здесь выставим, к примеру, 0.1, то это будет практически нулевая гравитация, и мы будем очень высоко прыгать, при этом не меняя высоту прыжка, и, соответственно, приземляться очень медленно. И что еще можно сделать? Я думаю, мы также можем изменить джамп, Jump Air Control поставить на единицу. Да, и мы теперь как бы можем немного перемещаться в нашем пространстве при практически нулевой гравитации. Если мы выставим нулевую гравитацию, давайте выставим, полностью ноль, то соответственно, мы просто улетим очень высоко ну и будем лететь соответственно очень долго и очень высоко поэтому нулевую лучше не использовать конечно же мы можем переходить при нулевой гравитации в flying мод то есть в мод полета и летать но об этом уже нужно разговаривать в другом контексте больше по моменту в полете и в принципе там как бы, гравитация вообще не особо играет роль так как мы можем изменять гравитацию из блупринта ну к примеру сделать какое то событие чтобы при этом событии у нас изменилась гравитация например ну, мы на корабле у нас изменилась гравитация и соответственно мы парень так сказать ну давайте на какую-нибудь кнопку кнопку R кеймборд достаем character movement компонент и здесь set gravity scale мы выбираем его и здесь мы можем уже э, менять под себя ну, давайте я еще одну достану чтобы наглядно показать это к примеру по нажатию у нас будет давайте 0 ну, нулевая пускай будет нулевая гравитация даже так можно по отжатию мы соответственно вернемся на гравитацию с value 1 и теперь, когда мы нажмем Play, я нажму R, у нас сейчас нулевая гравитация, вот, к примеру, я запрыгну, да, запрыгну сюда, нажму R, у нас гравитация нулевая, и я просто когда парю, парю в воздухе, можно так сказать, левитирую и могу вернуться на кубик. К примеру, с зажатым R, давайте мы прыгнем высоко, и мы будем двигаться в воздух. Я R отжимаю, и мы возвращаемся. Снова нажимаю, и мы все равно будем возвращаться, поскольку инерция в гравитации нам даст импульс, чтобы вернуться к Земле. Ну, вот так вот коротко можно понять, как работает гравитация в нашем движке.